Как же часто ко мне обращаются, как к волшебнику. И очень часто причиной такого волшебства с моей стороны должно стать выбор. Выбор чего-либо у человека. Выбор партнера, выбор деятельности, выбор профессии, выбор действия. И каждый раз человеку очень хочется, чтобы ему было не страшно, и чтобы он выбрал именно то, что принесет ему деньги, принесет ему славу, принесет ему любовь, принесет ему долгожданный брак, принесет ему, как вы уже поняли, практически все. И так как его опыт показывает, что выбор, часто сопряжен с неприятными моментами, э, такими как э, неудачи в результатах, э, страх ошибиться, э, другим не нравится выбор этого человека и так далее. И тогда он находит почти официального волшебника, психолога. Но вы же знаете, кто мне нужен, но вы же уже поняли, чего я хочу. Вы же поняли, как надо, у вас же специальные техники есть. Ну так-то да, поняли, техники есть. Тут все правильно. Вот только жить за кого-либо, не то что психолог, а даже родители, мужья, жены, дети не могут, кроме меня, мою жизнь жить некому. И вот тогда большой вопрос. А как же сделать так, чтобы избежать страха выбора, страха неудачи? Особенно, когда мы начинаем новое дело. Есть у меня такая поговорка, что очень много мифов существует о том, что есть люди, у которых все получается, у них все легко, им все хорошо дается. И это великий миф всех времен и народов. На самом деле мы гораздо больше похожи друг на друга, чем нам кажется. Каждому человеку страшно, каждому человеку боязно начинать что-то новое. Каждый человек что-то свое думает в этот момент. Есть люди, которым не боязно начинать, и они могут прогореть. Есть люди, которым боязно начинать, и они могут преуспеть. Ровно как и наоборот. То есть страх от результата совершенно никак не зависит. А вот, как мне говорят клиенты, ну я же вижу, что у этого чека все хорошо. Я говорю, а, а вы видели, как он это сделал? Поэтому... Страх, да, действительно есть. Ощущение, что все не получится, да, есть. Есть люди, которые говорят, я точно знал, что у меня все получится. Угу. И в такие моменты я говорю следующее. Вот он здесь, когда он что-то начинает, даже что-то выбирает. И вот он здесь, когда уже все получилось. Это явление называется умный задним умом. То есть, когда у меня все получилось, ой, да я был уверен, что все получится. Я сомневаюсь, что этот человек и этот человек – это одно и то же. Это легко говорить, когда ты все прошел, о том, что я знал, что все получится. Не так редко я встречаю клиентов, которые меня спрашивают вопросы, которые были в свое время когда-то и в моей жизни. И тогда я неизменно говорю. Вы знаете, я так говорю, потому что я уже прошла этот путь, а вы в самом начале. Поэтому я вижу, что это может быть именно таким образом. И мы с вами оба понимаем, что не факт, что будет именно так. Поэтому, когда мы что-то сделали, Конечно, нам легко это сделать второй, третий раз и так далее. А если мы чего-то не сделали, чего только мы не выдумаем. Мы же знаем те легенды про удачных, успешных, везучих людей, которыми полон мир. И почему-то это очень часто не я. Но у нас вопросы всегда только к одному человеку. А что мне делать в данной ситуации? Поэтому, хотите начинать? Начинайте. Как я где-то вычитала совет для начинающих. Начните. А чем больше делаете, глядишь, тем меньше страха.